Научная молитва Джозефа Мёрфи. Эта молитва изменила жизни миллионов людей. Ее действие очень сильное. Она универсальна и нацелена на счастье, богатство, любовь, мир и гармонию. После прослушивания этой молитвы в вашей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Слушать ее нужно по несколько раз в день в течение месяца. Делать это можно в любое время суток. А если слова из молитвы повторять про себя, то первые результаты могут проявиться спустя неделю. Научная молитва Джозефа Мерфи не требует принадлежности к какой-либо религии, а предполагает веру в себя и возможности Вселенной. Она не содержит просьб, а под словом «Бог» в данной молитве подразумевается космическая энергия и сила Вселенной. А теперь устраивайтесь поудобнее, слушайте и повторяйте. Дары Бога — мои дары. Бог является источником моих благ, будь то энергия, жизнеспособность, правильное действие или богатство. Я знаю, что созидательные силы моего подсознания дадут мне все это. Каждый день божественные богатства стекаются ко мне. Мои мысли проникают в подсознание и реализуются в виде достатка. Я — одно целое с бесконечным богатством моего подсознания. У меня есть право на то, чтобы быть состоятельным, счастливым и удачливым. Я — могучий магнит и притягиваю сказочное богатство в свою жизнь».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 В центре моего существа царит мир. Это мир Бога. Я божественным образом направляем на всех путях моих. Я есть чистое русло для божественной любви. Я знаю, что все мои проблемы растворяются в разуме Бога. Пути Бога — мои пути. Божественное спокойствие и умиротворенность переполняют мой разум и душу. Я совершенно спокоен, потому что каждую минуту мои мысли полны мира, гармонии и добра. Сегодняшний день — это Божий день. Я выбираю гармонию, мир, идеальное здоровье.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 демонстрировать все эти качества. Я знаю, что Бог даст мне все, что я хочу. Я радуюсь и возношу благодарность, понимая, что получу ответ на свою молитву. Благодарю Тебя, Господи, за то, что это так.